у нас 6 число, официальное открытие мотосезона на которое я не поехал который сегодня утром вроде должно состояться не поехал ну по многим причинам сейчас не об этом не об этом хотел поговорить если будет интересно, можно будет эту тему посвятить а на самом деле хотел поговорить сегодня о том какая по вашему мнению Нужна мощность мотоцикла, если вы ездите в достаточно крупном мегаполисе, например, таком как Москва. Ну, это чисто тема для флуда, потому что понятное дело, что сколько людей, столько мнений. И со, с, с большим количеством мотобратьев я на эту тему общался. В общем, смысл всегда сводится к одному, что мало мощности не бывает. Бери больше, потому что тебе все равно не будет хватать. И вот в этой фразе кроется как раз основная проблема основной смысл, на мой взгляд, вообще этой идеи. Мощности, с одной стороны, да, правильно, мощности, конечно, всегда, бывают, всегда не хватает. Но с другой стороны, чем больше мощность, тем больше ситуаций непредвиденных и опасных для мотоциклиста в первую очередь возникает я не буду рассуждать гипотетически расскажу лишь о своем личном опыте почему я езжу на психе почему у него такая кубатура и что я планирую дальше поменять на что планирую в плане мощности Езжу я на 125 кубов, как вы, наверное, знаете. Бывает два, два PCX-а Honda 125-150. 125 уже, правда, сейчас не выпускается. Вот. Я планировал, честно говоря, взять 150, но так получилось, что очень хорошая цена была, и скутер был практически новый, 200 километров пробег, на нем вообще никто не ездил. 125 кубов. Я Размышлял и решил взять 125 Ибо разницы в принципе никакой нет Он, конечно, чуть помощнее Динамика у него чуть получше У 150 вот. Максималка у них примерно одинаковая Да и смешно говорить О максималке На таком мопеде Вот Почему именно такая кубатура для меня 125-150 максимум Сначала TTX да, Так скажем у меня стаж вождения с 95-го, что ли, года. Ну, в общем, больше 20 лет я езжу. А, на автомобилях проехал, не знаю, сколько миллионов километров, но ну, не суть. А, на мотоциклах, я, точнее, на скутерах, я стал ездить относительно поздно. Года три назад у меня я купил первый полтинник свой. У меня не было категории А, и поэтому это был именно полтинник, который я очень до сих пор люблю, который я апгрейдил, который у меня летал очень неплохо и ездил хорошо, катил. Вот. А после того, как я получил категорию А в прошествии такого количества времени езды на автомобиле, я купил себе психа 125-го. Ни трехсотку, ни шестисотку, ни тем более литр, ни литр 1100 например там какой-нибудь спорт турист не, не не не не хотя я уже абсолютно нормально ну я уже я не никогда не учился в мотошколе как говорится и поехал то есть у меня не, не было никаких проблем с вестибулярным аппаратом я всегда ни, ни разу тут -ту -ту, не падал со, со скутера вот и очень хорошо что я начал именно с полтинника поэтому если у вас даже есть категория но ну, вы никогда не ездили и вы хотите попробовать открыть для себя мотоцикл не гонитесь за кубатурой, не гонитесь начните с малых форм как я говорю 50 кубов максимум если у вас есть категория берите 125 и то 125 на мой взгляд много даже если у вас нет опыта вы на нем убьетесь только так объясню почему Езда на скутере, на мотоцикле, не суть важно, в колесах э, отличается просто кардинально от езды на, на автомобиле. И здесь очень, очень много факторов. Основной фактор – это реакция. Для меня это, как это не печально звучит, уже стало проблемой. А, объясню почему. У меня дочке 11 лет. И, например, если она мне начинает показывать какую-нибудь игру на реакцию там типа tap-tap dash какой-нибудь или еще что-нибудь я просто чувствую себя каким-то реальным имбицилом я вообще не успеваю ни на что нажимать у меня просто не хватает реакции там где она для меня так как она играет например в каких-то игрушках с первого раза вот, в, именно вот на реакцию это просто ну я не знаю это фантастика я никогда не смогу так просто никогда и все вот это да, показывает мне, что моя реакция в мои уже не молодые для скутера годы, а мне уже в этом году будет 45 лет, и я понимаю, что я никогда не смогу отреагировать так, как среагировать, например, человек, там, которому 20 лет. Да? То есть я, например, смотрю периодически там, там оксид райдера, который ездит на литре, со скоростью там 300 км в час И я понимаю, что ну, Для меня это просто ну, это Все равно что слетать в космос Я просто не смогу так ездить Понятное дело, что по прямой я там вжарю И где-то может быть даже проеду Но среагировать я не успею Я внизу Может быть там ссылочку на свое же видео Где я на Полтосе ездил по пробкам Там очень хороший наглядный пример Ну и между рядей едешь скорость где-то 60 в междуряде я, я еду и это для меня является наверное просто пределом того что я могу просто среагировать на какие то там боковые помехи когда смотришь видео в принципе не страшно лежишь на диване смотришь ну что там вроде как бы все успеваешь там вон машина там хочет повернуть еще что-то но когда ты едешь начинает у меня например уже начинает включаться туннельное зрение я ни хрена уже не вижу чуть больше скорость все каюк а что касается скутера я Наверное, как любой нормальный э, мотоциклист-скутераст, или как, как у кого что, э, естественно, всегда ездит ручка в пол. Ну, всегда. Ну, никак это невозможно, э, к сожалению, себя контролировать. Чуть свободное пространство, что вы мне не говорите, вы всегда все открываетесь на полную ручку. Всегда. И, соответственно, тут, где я открываюсь на полную ручку, у меня максимум получается... Ну, 100 километров в час он больше не едет и я как бы уже исходя из своего опыта я могу на это реагировать и уже ну, успевать видеть эту ситуацию дорожку а если я поеду на трехсотке или на шестисотке это уже будет глубоко за 100 я уже молчу там про какой-нибудь там R600 или э, литр это где уже будет наверное, там за 300 ну нет, за 300, это конечно я соврал ну за 200, ну один черт вот, поэтому я себя ограничиваю именно таким способом то есть я не могу себя ограничивать э, разумом, да, я себя ограничиваю физически именно кубатурой э, вот, поэтому что я хотел сказать потерял мысль думал ехать между рядей или не ехать Потом подумал, что не ехать. Вот мото-брат. Наверное, на парад поехал. Ну, вот сейчас бы я тут, конечно, вот я сейчас еду на полную ручку, в горку. Тяжеловато ему, конечно, со мной. 80. А был бы сейчас 300, я бы уже был за светофором. Хорошо ли? Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, если бы дорога не была такой пустой, вот я сейчас сколько еду? 90 машин мало как бы ничего не не, не напрягает абсолютно а если плотный поток вот и таких если встречаются очень много очень часто Ну ладно стану я здесь не буду уж как совсем пенсионер ездить сделаю вид что я крутой байкер стану перед всеми И поэтому вот сейчас сделали нововведение, да? увеличили максимальную скорость для мотоциклов на трассе. Была 90, сделали, по-моему, сейчас 110. Ну, соответственно, 90 это можно было ехать 110, а 110 это сейчас можно ехать, получается, 130. Ну, и что? И что? Смысл какой глубокий? Конечно, если у тебя спорт, ты фигачишь ни на что не глядя 200 км. Но, опять же, мы не забываем о таких вещах, как э, я уже сейчас не буду углубляться в эти боковые ветра, там, колейность и тому подобное. Ну, реально это все очень опасно. Ну, это чисто слова бесполезные и никому никогда не помогающие. Потому что пока на своей шкуре все это не почувствуешь, естественно, никогда не, не поймешь. Я просто по себе сужу. Я такой же, как и все, и ничем друг другу не, не, не отличаемся мы. Пока собственно сосу, на, собственных, на собственные грабли не наступишь, так оно и будет. Поэтому мне интересно ваше мнение. Я так понимаю, что таких э, дебилов, как я, которые ездят на малых кубах, очень немного. В основном все у нас люди молодые, и все ездят на, начинают от 300 и выше. Поэтому... Я даже знаю, что вы скажете, но мне все равно любопытно ваше мнение. Я думаю, что оно будет любопытно кому-то еще. Мне просто интересно, поддержите вы мою идею о малых кубах в городе или не поддержите. Вот с места он хорошо берет. А что еще надо для города? Ничего. У него до 80 очень хорошая динамика, что более чем достаточно для езды. Ну, в общем, не буду вас грузить э, всякой ахинеей. Мы, наверное, еще потом встретимся, поговорим о чем-нибудь еще. Например, на тему тюнинга у меня просто прям кладезь, кладезь идиотских идей и мыслей. Потому что я, имея свой полтинник, я его взорвал весь. Просто взорвал весь. Я поменял там все, и из него сделал практически космолет. Вот. И я понял, что тюнинг двух колес Это путь никуда Но об этом мы потом как-нибудь поговорим Сейчас, как говорится, не об этом В общем, жду ваших комментариев Буду рад Эту тему обсудить Всем пока Традиционные чмоки-чмоки Будьте аккуратны на дороге Независимо от кубатуры Пока